Да-да, Эдуард. Привет, Владимир. Привет. А значит, смотри, времени у нас мало. Сейчас по Москве 36 минут с копейками. Нам нужно сейчас до 0 часов успеть отправить. Поэтому я сейчас сделаю запись как раз всем зрителям моего канала и другим людям, кто не будет успевать своевременно подать документы в суд можно использовать вот этот механизм у меня он несколько раз прокатывал то есть в принципе по а, законам всем а, процессуальные документы, вот если мы сейчас зайдем на суд, давай сейчас, как твой суд называется там Тартамукайский районный суд так подожди, тебе же нужно показать экран правильно звонки, демонстрация экрана начать так пока она грузится, я сейчас пока введу как ты сказал еще раз Суд как называется? Алло, алло. Да, да, я тут. Суд как называется? Еще раз. Это районный суд. Так, там, вот этот. Так, Тамукайский, да? Так, Тамукайский районный вот, суд. Вот, вот это он, да? Да, да, да. Значит, здесь мы пишем, вот видите, написано, подача процессуальных документов в электронном виде. Когда мы сюда проходим, то мы должны быть зарегистрированы в, так. как это называется, вот здесь вот мы должны зарегистрированы, это называется госуслуги. Вот, тот, кто не зарегистрировался, соответственно, они через вот эту систему подать документы не могут. Видите, здесь процессуальных документов в электронном виде. То есть у нас нет сейчас регистрации, нет возможности. Но есть обращение граждан. Вот. Здесь процессуальные документы не подаются. Поэтому для того, чтобы зафиксировать этот факт, нам нужно либо сначала на почте отправить все это до указанного времени, сфотографировать и почтовые уведомления, и опись письма, и квитанцию об оплате всей этой почты, и приложить к нашему э, любому процессуальному документу, и отправить через обращение граждан, чтобы, получив такое, суд видел, что мы уже по почте это отправили. А считается, документ процессуальный подан в суд без пропуска сроков, если он до 24 часов подан на почту. Здесь мы примерно по аналогии права делаем то же самое. Через раздел обращения граждан заполняем форму соответствующую, отправить обращение. Вот, заполняем форму соответствующую, вставляем сюда текст э -э, заявления и, соответственно, прикрепляем документ, который нам нужен и отправляем его туда. Сейчас мы все это фиксируем в видео. Соответственно, предварительно, прежде чем э -э, зафиксировать видео, я сделал э -э, папочку. Дагуф, угу. это фамилия судьи, внес в эту, сделал ссылку открытую, чтобы мы воткнули ее в текст сообщения, чтобы судьи знали, что видеофиксация проводилась. И мы видео приложим туда. В, в, это, в эту папочку я уже вставил сами замечания на протокол в PDF формате, чтобы их нельзя было изменить. И таким образом мы все это дело приложим и, надеюсь, успеем сегодня сделать, чтобы до 0 часов все это отправить так сейчас мы должны будем заполнить форму от кого мы будем все это дело подавать так ну, диктуй, же, да да диктуй тогда напишем замечание иногда когда пишешь тему она просто не, не пропускает ее ну ладно сейчас попробуем замечание соответственно теперь мы берем Текст замечаний, которые мы подготовили. Так. Замечания на протокол судебного заседания. Выделить все. Копировать. Ой-ой-ой. Зачем это так сделалось? А ну-ка, не не сбилось отлично. И вставить сюда. То есть мы текст нашего адатайства вставляем сюда. Но, я так понимаю, она все у нас. А, нет, по скриптун. В лес и по скрипту. Видишь, даже такое огромное. Ну В... не все не вс влезло. Я тоже так думаю, почему. Исходящего режима. Так, так, так, заявитель, где да нет, походу все. А, ну она подгружается она Нет, она не подгружается. Картинки, естественно, сюда не влезы. за заместо картинок пропуски. Да, стенограмма есть. И вот она пошло, пошло, пошло, пошло, пошло. Я так полагаю, все. Видишь, медленно двигается ползунок. Да, -да, -да. да Все сюда влезло, однозначно. Сейчас, единственное, надо посмотреть, где там еще картинки. Но мы в любом случае сейчас еще добавим текста туда. А не запариваться, распечатать это все. Ошалеет просто от этого всего. Ладно. Да бог с ним особо сильно париться не будем. Подумаешь, будет пропуск. Так, теперь мы... Делаем вот это. Здесь у меня уже была заготовочка. Ранее я такую делал. И вставлял вот этот текст. То есть я в Краснодар отправлял. Мы сейчас его mm -hmm. изменим, сократим. Ну, сейчас сразу туда вставим. И там будем. Так, текст возражения. Копировать. Вставить. Враги ваши мировые красной кажется, семистически нарушают этот, этот с Надеждой настоящем. Так, значит, мы это все удаляем. А, так, чуть-чуть сейчас увеличим это дело. Вот так. Выдавляю о том, что сегодня ваш адрес на федерального судьи. Как ее фамилия, отчество? С.Е. Дагуф. Дагуф се Дагуф се Отправлены... Замечание, замечание на подложный протокол судебного заседания от 20.10.2017 года к делу номер. Какое у нас там дело? 2.14. 2.14 восемьдесят один две тысячи в данном письме находится нахон сам мои замечания с приложенным документом согласно опции текст Замечаний. Представлен ниже, в приложенном файле. Сканированные копии в цвете. Так. Почто описи. Так, так, так, так, так, так. Текст в файле. Копия почтово. То есть, видишь, я здесь показываю, что я уже это все отправил по почте. И это все приложено. Сейчас мы по почте ничего не отправляем. Сейчас мы здесь немножечко изменим. Расписка в получении квитанции. Движение, которое можно отследить. Я указываю по почтовому идентификатору, по которому можно отследить все это дело. Mm -hmm. вот А здесь мы напишем по-другому. В цвете. Оригинал указанного замечания. Замечания. Будут донесены мной лично в конце лариум сюда 08-го. Завтра 8-й, да? Да, 8 10 11, 17, 17 Так, скачать указан документы в качественном формате, а также видео, видеозапись. Отправки данного обращения можно будет здесь. Вот она ссылочка. Но у нас своя ссылочка. Я эту ссылочку уже заранее сделал. То есть ссылку на ту папку в Яндекс Диске, которую я создал, мы сразу ее туда вставляем, а потом догрузим туда видео, которое сейчас мы делаем. Единственное, что я его сделаю без голоса, чтобы они видели только действия, которые мы происходим, а с голосом уже для общественности все это выложим. На основании изложенного прошу. При не указано так, так, так, так, так. Откомандировать никого не надо будет откомандировывать. Так, и все. Тогда у нас название изложено прошу. Там тоже так. Все любые определенные воздушные без задержек. Так, это я просто дистанционно участвовал в суде и отправка данного обращения вот данное обращение зафиксировано на видео ну и все, а здесь скачать указан в качественном формате а также видеозапись отправки данного обращения можно здесь все, это тоже не надо и пишем здесь текст замечаний текст замечаний вот это значит так еще раз Uh, текст замечание указан, что не подсказываешь про ошибки текст замечания так так замечания да замечание. и замечания на подложном правосудивного заседания так в настоящем о том что сегодня в артаве в отправлены замечания на, на подложном заседания текст замечания а в данном письме находится замеч... замечание. Так, так, так. А здесь, здесь здесь указано, что я когда я отправлю. А оригиналу указано замечание будет донесение. Или... Оригинал указано замечание с приложением согласно перечню. Вот донесен так, текст замечания. Все, это мы сделали. Теперь мы прикрепляем сюда файл. Выбрать файл. А, где у нас файл должен храниться? Дагув папка. Нет, папка не... не. Файл-то... А, в принципе, да. Можно сразу на Яндекс Диск зайти. Посмотреть папка догуф. Вот они замечания на протокол. Прежде чем их прикреплять, мы открываем их и под видео запись показываем, что это то, что мы прикладываем. Вот они замечания на протокол. Быстренько вот так прокручиваем, чтобы просто образ их был виден. мы отправили туда все вот так показали всем что все есть закрываем и дважды кликаем Опа, вот они появились. Замечаем протокол на заседания. Так, прошу направить ответ на обращение в письменной форме по почте, При согласовать, поставить галочку. Прошу отправить ответ на обращение по электронной почке, этого нам не надо. Даю согласие на публикацию обращения. Даем согласие, они его все равно не опубликуют, потому что такие компрометирующие документы они никогда не опубликуют. Ввиду того, что мы долго все это оформляли, вот этот код, вот этот код пропадает буквально в течение там 5-7 минут. Так, еще раз проверяю. Вот у нас сейчас появился а, заполненная форма появилась. И а, вот это мы вставили сюда замечания, которые делали. Все. Прикрепили файл, соответственно. И теперь обновляем код. Записываем сюда его данные. 38, 91, 95. 95. И отправляем. Так, время. Стоп. Мы сейчас... Без вот... 10. Нет, Нет, нет, нет. Нам нужно еще... А, забыл самое главное точное время С секундами вот раз открываем сайт все, мы фиксируем время 23.51, хотя время будет зафиксировано и при отправке показываем, мы время показали, сейчас пишем отправить ждем грузится система вот видишь, интернет интернет-портал ГАЗПравосудия. То есть нам уже пришло уведомление, что ваше обращение зарегистрировано. Сейчас мы это посмотрим. Но прежде чем посмотреть, мы сейчас берем вот этот почтовый ящик, копируем, копировать и дублируем это все. Вот на почту наше обращение зарегистрировано. Открываем мы наше обращение. Соответственно, присвоен идентификационный номер нашего обращения. Вот он текст, весь текст, который мы сюда приложили Он здесь весь есть Огромное, конечно, сообщение Там они его и печатают, запарятся А вынуждены будут это, это сделать по-любому по Соответственно Вот И делаем переслать функцию Переслать Кому же мы хотим переслать? А им же вставить в тот же самый суд. То есть мы отправляем дважды уведомляемых процессуальное действие, совершаем через сайт суда, вот этот сайт, через официальный mm -hmm. раздел обращения граждан, и через электронную почту. То есть почта России работает, электронная почта тоже работает. Соответственно, к этому сообщению мы прикрепляем еще раз файл замечания на протокол судебного заседания. Вот оно какое длинное у нас название. Чтобы оно и здесь было то же самое. Мы здесь их уведомили о том, что мы, а, а, вот, так, так, так, тогда на этих замечаниях, что приложено будет, вот у нас ссылочка, активная ссылочка будет здесь на то, если они захотят пройти, посмотреть, то есть мы открываем по этой ссылочке, кликаем, и мы сразу переходим а, в раздел Яндекс.Диска и видим эти замечания, здесь позже еще появится ссылка на видео, но мы его обрежем максимально, чтобы меньше, там сколько она сделаем, там 7 минутный ролик то есть <как> они уже получили то есть на сегодняшний день в, в, в, в, в, в, в, в, в где это 2352 11 2017 за 8 минут до окончания процессуального срока наше обращение поступило в суд сейчас мы еще раз его продублируем сколько сейчас время 54. 54, чтобы еще и по почте было, без 5 придет им еще одно сообщение, то есть если они скажут, что через официальный сайт суда мы не принимаем, то есть вы нарушили порядок обращения, соответственно извините, мы по почте вам отправили то же самое, нажимаем кнопочку отправить, сообщение пошло, проверяем в отправленных сообщениях, я забыл, надо было еще твою почту взять и продублировать тебе это все, чтобы у тебя было, ну потом я тебе скину Угу. скинешь на почту свою я тебе перепишу все это вот соответственно мы видим что наше сообщение в отправленных есть ваше сообщение зарегистрировано то же самое то есть оно вот оно поступила поступило от тебя соответственно в приложенном к нему файле внутри есть а, pdf документ где в конце есть твоя подпись а завтра ты принесешь этот pdf документ уже с диском и угу. сдашь его туда но не просто так сейчас мы что делаем Сейчас мы рисуем рамочку. Берем вот эту штучку. Так, не так. Интернет, газ, правосудие. Вот это берем. Копи копируем. Открываем твоем замечательно протокол судебного заседания. Вот они. А, значит, и вот здесь делаем такую штучку. Вставка. Раз, два, вот так, три, надеюсь, что оно все сюда поместится. Добавить текст и здесь вставляем. Вставить интернет-портал газ -правосудие. Так, а -а -а, что я еще хотел там, -а вот отсюда. Да polling... не номер, да? Да, да, да, да, да, все это будет там должно быть указано. То есть мы уже сразу э, их зарег... уведомим, что это обращение зарегистрировано ваше обращение зарегистрировано угу. время тоже есть отлично через зарегистрировано через газ правосудия под номером таким-то так что у нас тут с шрифтом 11 делаем его восьмерочкой, как бы нам не принципиально размер о даже можно побольше девяточку так, а ну-ка посмотрим, может 10 будет лучше выглядеть. Вот заявитель сейчас, вот так делаем. Сейчас попробуем пожирнее сделать. Вот с этим мы немножко промухали, надо было поднять выше, чтобы место было. Потом делаем все это синим цветом. Рамочку тоже делаем формат автофигуры другие цвета вот таким окей толщину ее тоже <coughs> делаем ну, двоечку сделаем вот чтобы было видно как печать такая синяя как будто бы у суда а у тебя mm -hmm. будет все черно-белая да ну да да хотя желательно хотя бы первый лист вот этот звезд, ну я сделаю цвет. первый лист цветной сделаю вот, есть регистрационное... Ваше обращение зарегистрировано через через нетпологазправосудие под номером таким-то. Все. В поставим для особо одаренных 23. 55. Ой, 52. И в 55, соответственно, пришло по почте. Ну, в принципе, все. То есть, вот в таком формате, соответственно, я тебе сейчас скину его, но ты... <звык> Когда доберешься до последней страницы, здесь, видишь, что я сделал? Я mm -hmm. вот эту последнюю страницу, я... То есть, это наложенная фотография, ее просто удалишь, mm -hmm. распечатаешь и распишешься. Mm -hmm. Все, значит, примерно у нас все готово. То есть здесь мы фиксируем факт того. А, подожди, мы сейчас еще даже круче сделаем. Сделаем абзац. Сделаем интервал 0. Множитель одинарный. Окей. О, она еще меньше стала. Еще меньше нужно ее так. А может даже вот так получится. Нет. Не хочет так. Вот, ну пойдет. Газ правосудия под под номером таким-то. А если мы здесь сделаем, номер поставим. О, тоже круто получилось. Так лучше, наверное, будет. Да, да, отлично. Вот, ну и все, в принципе. Сохраняем. Я тебе ее отправляю. Так, оно у нас сохранено вот с таким А02. Видишь, ладно, бог, с ним, пусть будет, раз ты 02 здесь оставил, замечание на протокол. А файл-то у нас по-другому немножко называется, но это не принципиально. Все, в принципе. Так, наверное, мы все-таки сохраним его под другим номером. Так. Напишем здесь единичку постоянно. Замечание один на протокол судебного заседания, чтобы они уже немножко отличались. То есть где один, там уже будет с регистрацией вот с этой. Угу. Все это закрываем. Сейчас я тебе это скидываю. Завтра распечатываешь и относишься. Печатать будешь где-то на стороне. Да. Вот она с единичкой. Угу. Ну что, да, делать цветным Соответственно, Обрати внимание на.. Сейчас, на эти замечания. Я тебе тут подправил. Вот в самом начале я тебе сделал по срокам. Также э таким образом приложен протокол судебного заседания такого числа был изготовлен не был изготовлен в установ законом сроке, а был сфальсифицирован за одним числом и представлен на ознакомление только 31 .10 17 года. Ой, здесь надо было мы написать. Ладно. О чем? О чем также имеется зависть в материалах дела, в связи с чем э возникший по независящим от меня причинам пропуска, установлен законом срока для прим принесения замечаний, произошел по вине суда. Все, вот эту вставочку мы вставили, и, соответственно, после этого. Мы в конце первым пунктом всегда в просительной части просим восстановить срок на принесение настоящих замечаний на сфальсифицированный подложенный протокол судебного заседания такого-то числа. Э, Удовлетворить настоящее замечание протокола судебного заседания такого-то числа. И еще ты просил приобщить к материалам дела. Я здесь написал, что замечаем протокол судебного заседания неделимой частью которых является приложение материала, согласно перечню, в любом случае приобщаются с материалом дела. Об этом свидетельствует часть 1, статья 232 ГПК РФ. Открой, почитай ее. Так, То хорошо, есть я в любом случае обязана ее приобщить. Удовлетворит она или не удовлетворит. То есть DVD-диск, который там есть. И это, кстати, не сиди, если там есть видеозапись, это не сиди, а DVD-диск. И на будущее. Такие uh -huh. вещи, если ты прикладываешь DVD-диск с какой-то записью нужно указывать название записи, как она в диске нумеруется там какой-то номер или название угу. у нее есть конкретно на запись указать, сделать ее номером один, которая в документе находится, но дальше должны идти и копии всего материала дела, который ты отснял, и какие-то видео и все аудиозаписи судебных заседаний все то есть полностью чтобы был на этом диске изложены все материалы дела кроме того диска делать диск не перезаписываемый то есть когда ты заливаешь туда оставить галочку чтобы записывать больше ничего не надо и соответственно э, чтобы ничего не забылось писать на самом диске тоже написываешь, записываешь название его что там находится который не стирается конверт приклеиваешь вот сюда в пустое место я угу. надеюсь она поместится сюда да сюда да да, месяцу, да вот приклеиваешь сюда э, таким образом чтобы карман закрывался вовнутрь но он мог открываться и закрываться угу. я иногда сделаю карман вот так вот боком вот к этой части Uh -huh. как бы они зашивают и не делай его близко к краю лучше надо было ближе к этому краю иначе прошивать документы неудобно будет могут там согнуть сломать когда дело будет подшивать вот к этому краю приклеиваешь его где-то вот эту часть приклеиваешь а вот эта часть диска по краям должна быть свободна там где карман чтобы карман можно uh -huh. было открыть достать закрыть uh -huh. чтобы он прижимался самим диском к карману uh -huh. ну в принципе все так я здесь что-то изменял да или ты уже получил не я здесь да я получил уже да все это нам тогда тоже не нужно так ой, я сейчас кстати тебе эту ссылочку на всякий случай скину видео когда я обработаю для суда добавлю туда чтобы оно у тебя была отправить все таким образом мы на сегодняшний день а, ну как говорится использовали пословицу гой на выдумку хитер и как бы застолбили свое место подачи наших документов сегодня не просто в последний день а грубо говоря в последние 10 минут процессуальных сроков вот. Конечно, до такого дотягивать не стоит, и желательно те, кто часто обращается судами или предполагает, что у него будут длительные судебные баталии, там, по одному кредиту, там по второму, по пятому, десятому, то, соответственно, желательно, вот еще и здесь сразу, когда мы обращаем, здесь у нас э, фиксируется вот такая штучка, что ваше обращение зарегистрировано, мы сейчас даже сделаем, э, сейчас уменьшим формат страницы скриншотик да получается да вот оно получается сделаем скриншотик страницы чтобы как бы было видно что и туда же в папочку его отправим сохранить теперь Яндекс диск, где это у нас догуф. Здесь у нас скрины. Папочка для скринов специально. И вот он, этот суд. Ну, при желании можно все рассмотреть. Да, хорошо. А на почте у нас еще и время все проставлено. И сюда еще видос добавим И будет полный комплект. Обычно я, если это суд удаленный, допустим, я в Армавире, а веду процесс удаленно в Краснодаре. Вот я после этого процессуального действия, допустим, сегодня завтра процесс назначен на 10. Естественно, я в Краснодар за 250 километров не еду. Соответственно, я сегодня в ночь, допустим, там в 3 часа или еще какие-то, отправил какие-то документы. Ну, неважно, ходатайство или возражение относительно э, иска. А сегодня, а завтра процесс на 10 назначен. Соответственно, я в 9 часов, в 9.15 звоню секретарю суда и передаю ему телефонограмму. Говорю ему, здравствуйте, я такой-то, такой-то представитель, допустим, по делу такого-то, будьте добры, примите, пожалуйста, телефонограмму. Ну, соответственно, ее прошу представиться, кто она такая называют дату, сегодня такое-то число, наш разговор записывается, примите, пожалуйста, телефонограмму. Вот, она Иногда некоторые секретари теряются, а что это такое, давайте по факту, я говорю, девушка, телефонограмма, это вы берете ручку, берете листочек и записываете с моих слов то, что я вам говорю. Вот это назвать телефонограмма. Соответственно, регистрируйте во входящем журнале, как принту телефонограмму, передаете ее суду и приобщаете к материалам дела. Примерно такой же порядок, как вы телефонограммы уведомляете стороны о времени дать и дате месяца судебного заседания. Ну и начинаю надиктовать. Обычно до этого на бумаге изложу кратенько, что такого-то, такого-то числа во столько-то времени мной совершены следующие процессуальные действия. Переданы в суд посредством сайта суда и электронной почты, допустим, возражения относительно исковых заявлений прошу принять их, рассмотреть. Также уведомляю вас, что данные возражения мной сегодня, допустим днем, мной были отправлены почтой России. Вот э, скриншоты уведомления. То есть я, когда заполняю уведомления после того как его приклеили, поставили все печати, оформили конверт в полной мере, я прошу конверт у почтальона, фотографирую его с двух сторон. Соответственно, мне возвращают вторую часть описи обязательно с описью, где что я отсылаю. Mm -hmm. Я делаю скрин, это фотографии все эти, вставляю в документ туда, который приобщаю через сайт или через почту, им отправляю, чтобы они, получив эти документы, видели, что мной это уже совершено процессуальное действие. Плюс, то есть я четырежды их уведомляю. Один раз через сайт, другой раз через почту, телефонограммой и уведомляю о том, что... Это подано на почту. Отнеся, издав на почту какое-то извещение документ для суда, это фактически мы подали в суд этот документ. То есть, если мы таким образом э, уведомляем всю эту судебную систему о всех этих процессуальных действиях, тогда суд просто ему деваться некуда. Они без нас вынуждены будут распечатывать все. Вот я звонила, но раз за полчаса для судебного заседания и рассказывал что у них на сайте и на почве лежит то-то, то-то, то-то, а им часа полтора только распечатывать то, что я им отправил туда. Соответственно, они все это учитывали, все это делали. Ну, в любом случае, от, а, там даже ответчик приходил на ту сторону. И потом я, когда они мне возражения относительно этих 10 откладывали судебные заседания после этого. Ну, то есть проходил полный процесс с моим заочным участием как бы так поэтому все это реально все это работает а если допустим у вас есть э, возможность использовать вот эту штучку подачи процессуальный документов, это вообще шикарная вещь то есть заходите сюда и здесь сразу вот, допустим перейти э, в раздел обращения допустим вот мы допустим да я согласен я войти соответственно Uh, здесь уже мой телефон забит, мой предупреждение, время субпортал будет ограничен. Сегодня это что ли 11 до пяти восьмого, да, поэтому мы вряд ли сможем войти или сможем, сейчас посмотрим. Вот они обращения. Вот я раньше подавал, вот В, ИВЭ, Армавирский городской суд, зарегистрированного суда, вот красные точечки. Это после того, как они приняли все вот эти, они ошалели от того, что я начинаю пользоваться этой техникой, и начали мне писать технический отказ в премии обращений. Ну, соответственно, я потом разобрался в законодательстве. Действительно, они имеют такую возможность, потому что фишка в чем? А, есть разница между электронным документом и копия электронного документа сейчас мы продублируем эту вкладочку я сразу покажу, коль скоро мы уже начали все это дело делать так, сейчас мы вернемся назад на сайт суда и зайдем процессуальные документы опять и здесь где-то должны быть правила. Справочная информация. В случае возникли вопросы. Дела обращения граждан. Так, подождите, но обращение. Подать обращение. Поддержка. Ну-ка, нажмем сюда. Подать обращение, что она покажет нам. В общем, здесь есть подборка законодательств, которая... Может быть, в поддержке? Да нет, нет. Вряд ли. Так, ладно. Административный суд. Ну вот здесь гражданское судопроизводство предоставлено обращение в арбитражный суд. Тут очень много возможностей. Так, но ну, это не то. Главное дела подать обращение. Ну-ка, главное, зайдем. А мы снова вернулись сюда, открыть справку. Вот, описание сервиса. Вот, и здесь есть обращение к сервису, услуга сервиса, авторизация в личном кабинете, работа с обращениями, виды обращений, выбор вида обращений. Ну, тут нужно штучку-то описать. Короче, есть разница между э, электронным документом и еще какое-то есть понятие. Я сейчас забыл, как она называется, но смысл ее в том, что э, если мы зарегистрированы на сайте госуслуги, то нам по фактически усиленная электронная подпись не нужна. Но для того, чтобы ее от нас не требовали, мы должны изготовить электронный документ, распечатать его весь, в конце подписать, потом на сканере отсканировать каждый документ и приложить его вот такими вот файликами, как я вот сделал. Тут, допустим, сейчас откроем. Ну, вот это, допустим, история рассмотрения. И смотрим. Требования к Нечепуренко о предоставлении информации и т.д. и тп квитанция в оплате госпошны протокол проверки электронной подписи пройден. это у меня еще не было электронной усиленной квалифицированной подписи я просто зарегистрировался на сайте госуслуги и вот эта регистрация потому что ты туда много данных сдаешь она фактически предоставляет тебе электронную подпись возможность пользоваться ей как минимум в суде то есть Если мы сейчас посмотрим, что такое требование, что оно здесь, вот она мне сразу это требование скачивает на рабочий стол, но ну, как бы мне она не нужно, Она у меня есть, но как бы я пишу полностью номер, название, исходящий номер, то есть присваиваю ему свой номер, от какого числа, к какому делу, наименование полностью, на скольких листах, вот здесь квитанция об отправке появляется, ну, тоже она сразу ее скачивает, я, я все их скачивал, соответственно, к своей папке делу приобщал. А, так, а сейчас мы посмотрим, что нам ответили вот здесь. История обращения. Технический отказ. Так, технический отказ. Нет, тут не расп... А вот, нарушение законодательства Российской Федерации порядка подачи документов. Обращение в суд в виде электронного документа. Не подписано усильно квалифицированной электронной подписью. Либо обращение в суд в виде электронного образца документа. Незавернуто усильно электронной подписи. Вот, есть электронный документ, а есть образец. Образ электронного документа. Вот образ это как раз есть э, сканированный документ в PDF сохраненный. Это есть образ. То есть для образа не нужно усиленной квалифицированной подпись, хотя она сюда воткнула это. То есть есть э, норма законодательства, которая предусматривает, нужно найти порядок обращения. Вот где-то здесь вот нужно посмотреть. Э, все это дело расписано. Так, газ правосудия, подать обращение, история, дела, поддержка. Что здесь? Поддержка, спрашивая информация, получить консультацию. Справочная информация, что документ представлены сведения о функциях, обеспечивающих задачи в ходе работы с электронными документами. Но, наверное, здесь где-то записано сервис SSL, просто мы сейчас вчитываться не будем, вот это нужно внимательно почитать и увидеть разницу. Так вот, когда вы предоставляете им на сканы, тогда по идее они не имеют права указывать вот такую вот писульку, свою, что якобы технический отказ. Хотя, если вы будете настойчивы, они могут нарушать закон и по любым основаниям такой технический отказ внедрять. Для того, чтобы они не делали этого, я себе купил электронную усиленную квалифицированную подпись. Вот, обошлась она мне 1200, что ли, вместе с флешкой. То есть, отдельно флешку покупал, рублей за 200-300, отдельно подпись мне 1000 обошлась. Вот, но к ней нужно для того, чтобы она работала, нужно еще программы специально устанавливать на компьютер. Вот Программы тоже стоят там то ли полторы, то ли две с половиной одна, потом другая еще что-то. Но в интернете я нашел эти программы, скачал. В интернете я нашел э, эти, как их называют, э, для того, чтобы их авторизоваться в этих программах, скажи, ключи специальные, ключи, ломанные, не ломаны, то есть все, что хочешь, можно найти в интернете. То есть бесплатный установщик скачал, естественно, они просят сразу заплати нам, либо установи ключ. В интернете поискал, нашел на форумах, люди устанавливают все программы и эти же ключи после установки раздают всем подряд. То есть сейчас нету, на следующий день не появится. Просто по форуму поискать и ключи на эти программы быстренько раздаются. Эти программы практически вечные. То есть, ну, если компьютер, конечно, там не слетит, можно будет пользоваться. И тогда вот это вот байда не прокатит. Единственное, что сложность там научиться пользоваться этими программами. Я еще сам там до конца не разобрался, поэтому сейчас не буду в эти дебри залазить. Вот. Это все потом, когда освою это дело. Ну, в принципе, на сегодня, наверное, все. Сколько мы тут консультируем 41 43 нормально все на этом мы закончим и надо будет заниматься видео спасибо эдуард очень ценная информация да давай тогда всех благ жди всех я благ. попозже видос скину и туда залью тогда судьям чтобы посмотрели видеорегистрацию при желании все давай тогда все в лах, всего пожалуйста. доброго